что я вижу что сам аэродром открыт то есть лента опа но не было лента осадков сейчас данный момент между нами и аэродромом вот а мы висим на горе рядом со склоном -Дюр. здесь 10 сколько вот, здесь немножечко есть поточка еще Там все работает мы так в принципе полетаем, ждем что делать какое-то решение надо принимать мы его примем и попробуем исследовать. Вот. Достаточно светло за зоной осадка, то есть вот на проходит. И за ней свекло. Вот вопрос, как ее обойти. На самом деле можно вот эту толку с выпущением просто держать скорость и все. смотрите, у а нас с одной стороны грозы, с другой стороны грозы. Вот. И нам нужно быстро снизить, видите, сближаюсь до полной выпущенности. Вот абсолютно, да, кстати, тоже выпущена. Грозы заходят. Одна получается с севера. Одна гроза у нас висит с запада, начало осадка. И самый, наверное, мощный человек осадок, Осадка висит на юге вон он. Вот. Это все стремительно приближается к аэродрому. И мы сейчас покажем вам посадочку, как можно быстренько снизиться на планере. Зайти на посадочку на аэродром. Так, ветер 48 км в час, ветер боковой. Вот это будет вниз, а Вот это будет все Да, колдун тоже показывает 90 10 метров в секунду, однако. Вы смотрите, возьмешь камеру? Стерламати, Индия Скажи, что. Обовскай интерцептор собирай камеру. Слева, слева, слева, слева. Поехали. Серла Матиня Виктор, да, Я не сам. Писать, идем как можно быстрее от река подальше скорость посадочной повыше опа да дорог. Трассе, вы. Шасси, нормально, да. так, Мы будем скоро касаться, держись, Треть. Треть. -ти -ти -ти -ти -ти -ти -ти тянем, тянем, тянем, оп, козла сделали, оп, прижались, так, хвост сейчас, главное, хвост прижать вовремя, оп, эть, эть, есть, все, хвост на земле, управляемся, нормально, порядок, уже не развернет. да, вовремя, однако, Иде а ты вовремя! Покажи, как мы лучше подъедем к прицепу, красиво! Лучше будет красиво запарковаться и вообще зашибись, да? Опа! Слева он хорошо получилось, смотри. Вот так вот, глубоко уважаемые любители планера спорта, надо быстро оттекать от гроз. Мы еще за чублиться до дождя успеем, а не Пока. Все, чеклимся быстро. Верит. Лихо? Лихо. Ну а теперь наше обычное хулиганство. В эфире передача для тех, кто маньяки. Наши неделижие, так сказать, вечернее, или какое там хулиганство, потому что мы снимаем проход над озером